Как выглядит наше мышление и говорение? Мы думаем гораздо быстрее, чем мы говорим. И вот этот раз синхрон, он мешает здесь четко и последовательно формулировать мысли. У кого-то так бывает с одной стороны, что он говорит, говорит, говорит, а потом вот о чем, да, слова убежали уже вперед. Или наоборот, долгая, длинная пауза, потому что я ищу следующее слово, и оно не приходит ко мне в нужный момент. Так вот это упражнение одно из, которое синхронизирует мышление и говорение. Я думаю и сразу говорю. Упражнение простое. Включили мультик, включили Чарли Чаплина, любое кино, любой мультфильм, где нет слов. И комментируем максимально быстро. заполняя, как я сказал, все промежутки, чтобы не было ни одной паузы. И постепенно вот эта синхронизация мышления и говорения происходит. Я думаю, сразу говорю. Родители нас обманывали, когда говорили, что сначала подумай, потом скажи. На самом деле, ну как то да, я подумал, сказал, а следующее, что молчу и стою и думаю, а потом буду говорить нет, это происходит одновременно и делает упражнение вот этой одновременности можно добиться очень быстро. Дети у кого тоже можно попробовать, их ненадолго хватает, вначале им очень интересно, но в принципе потом работает тоже неплохо, поэтому будет время попробовать, уверен, что оно рабочее абсолютно.